Здравствуйте. А как отключить жадность от а неумения ухаживать? Умение ухаживать – это, вообще-то, далеко выходит за пределы денег. А жадность, она, как правило, проявляется в деньгах. Поэтому это вопрос немножко о а неразке. Ухаживать – он может не уметь говорить имеет там подать руку, еще что-то, так далее, так далее. А вы, судя по всему, не ухаживать, это количество и дороговизна подарков. Это не совсем так. Ага. Настоящий мужчина швыряться подарками не будет. Он очень мудро подходит к подаркам мудрый и женщина видит. она Он может немного дарить, но, но в точку. Как один мужчина мне говорит. Что за, что за женщина такая? Я ей поехал, выбрал самую лучшую сковородку и привез ей подарок на день рождения. Хорошо, что она его этой сковородкой не огрела. Но отношений уже не было. Понимаете? То есть это вот, он не жадный, но он просто не, не умеет ухаживать. Скоро можно подарить, но, наверное, даже дарить не надо, просто для облегчения радости, для радости жены стоящей уже, жены стоящей на кухне, но никак не той женщине, за которой ты ухаживаешь. Поэтому умение ухаживать – это более объемно. И э, культура, конечно, слабая, она у всех, у всех слабая. Редко можно найти по-настоящему культурного человека. Но это как раз легко воспитывается. Помогайте человеку учиться ухаживать. Объясняйте, что вы хотите. Просите, чтобы он это сделал. И это то, что он делает, радуйтесь этому, благодарите, закрепляйте, тренируйте, короче. А вот когда он считает деньги, когда не оставляет чаевые, когда там, там, выбирает блюдо, ну где можно проверить все проще всего там, кафе, там то выбирает блюдо исходя из суммы здесь надо прямо спросить у тебя сейчас пока нет денег нет проблем я могу добавить только не будем добавить. нет нет не надо зачем зачем дорого там понимаете то есть, стоп, насторожились уже то есть, простые проверки делать. По деньгам простые проверки. Но еще раз. Мужчина, который дарит богатые подарки и без всякого, как говорится, особого смысла, и без особой какой-то глубины, и часто, и много, это просто покупает женщину. Здесь другая опасность. Надо смотреть. Он просто может пускать пыль в глаза. На самом деле, он может не такой. Это может быть у него только заведенный механизм на конфетно-букетный период. А потом стоило и солома сена.